на ремонте вот такой принтер canon. значит его модель iSenseus MF211 а проблема в том что он вот так вот печатает честно говоря больше похоже на э, картридж на шабер или нож его еще называют дозирующий на нам валу будем смотреть, значит открываем, открываем, Просто. открываем, открываем приемник картриджа тянем разбирать нужно полностью и аккуратно похож на новый и принтер и картридж сам фотобарабан, в принципе плюс минус кажется в хорошем состоянии но проблема наверное не фото барабане а здесь внутри есть разбираем полностью там есть еще и магнитный барабан и лезвия которые снимают порошок с барабана, вот будем их чистить, смотреть, нужно ли менять эти лезвия или просто почистить. Потому что менять, мне кажется, рановато еще э, картридж ну, в состоянии почти как новый. Э, разбираем. Ну, а разбирать начинаем, здесь ну, с винтиков э, сбоку. Ну, сейчас начнем. Положил все на светлый лист, начну разборку. С... Обратите внимание, здесь много пружинок. Замечайте, где они стоят, чтобы потом не забыли. В том числе и вот начнем разборку с этого винтика с правой стороны. Но с правой я имею в виду вот так, как он стоит, когда вы его вытаскиваете вот так и начнем. так его и положим. будем называть вот это правой стороной. откручиваю винтик и тут при разборке есть пружинка которая упирается одна в язычок этой крышечки правой а вторая в шторку вот эту чтобы не потерялась и чтобы вы запомнили что ее туда надо поставить так. снимаем ее, эту пружинку иначе она потеряется и тут ее оставляем прямо на этой крышке потому что потом забудете куда она идет Так, продолжаем Ну что же, скорее всего, сразу я нашел поломку. Значит, после того, как открутил крышку, снимается эта часть. Просто снимается. Она здесь вот заходит. Просто вы сняли крышку, потом поднимаете, толкаете вот и, и все и она разнимается. ну и собственно вот причина той капли. намотала на вол вот такую ерунду. тут еще у нас есть вот это если снимем фото барабан фотобарабан, надо его снять. раз вы сюда залезли и вот отсюда вот здесь вот есть приемник для отработанного э, м -м, порошка его нужно высыпать сюда, сюда разные волоски от бумаги попадают э, и такой э, порошок который не прилип к бумаге э, почему-то ну, возможно дефект самого порошка э, ну и вот вот этот наклеечку которая сюда упала каким-то образом ее нужно снять и будем смотреть, решится ли проблема. Ну, скорее всего, потому что что-то же она тут делает и как-то она повлияла на работу. Вот такая штука, наклейка. Затянулась вместе с бумагой и приклеилась. То ли на самой бумаге изначально было. Ну, собственно, сейчас вытрем фотобарабан и продую на улице вот эти вот пружинки. Если плохо, если снимаются, снимите. Если хорошо, крепко держится, то пусть остается. Ну, собственно, и все. И идем продувать. И потом собираем в обратной последовательности. И пробуем. Все ли в порядке, помогло или нет. Ну а там дальше будем смотреть, что можно сделать. Ну что же, сходил продул. Просто вытрусил и продул, поставил на место это барабан и вставлю в обратной последовательности, то есть вот вставляю, чуть-чуть нажимаю и и он так раз вот так вот поправляю эту пружинку, она немножко загнулась, ровно ставлю, здесь проверяю, чтобы пружинка, тут все стало и теперь ставлю на место вот эту крышку с пружинкой вот так она значит пружинка одной полочкой одной ножкой должна стать вот вот сюда а вторая ножка Одна ножка вот сюда. Видно? Вот сюда одна ножка на эту полочку. Ну а вторую затянем потом. Вставляем на место. как-то утрамбовываем, чтобы она зашла. Все. И теперь э, как-то вытягиваем или пинцетом, или может быть. Верточкой маленькой вытягиваем вторую ножку сначала сюда, а потом ее надо вот сюда положить в, на вот эту полочку. Ну, Как-то так выковыряться, выковыряться нужно вот так вот, вот сюда на эту полочку и тогда она будет пружинить все. ну вот так. пробуем чем все закончилось. И посмотрим должно по идее быть все в порядке То есть, вот такая подбила подвал. и скорее всего из-за этого такие интересные рисунки на печати так ну что же чем все закончилось я вот отсканировал журнал и вот так стала печатать Итак, видим что сначала печатала вот так а сейчас печатает вот так. Видно наклейка, которая прилипла к валу, подпрыгивал вал и не прижимал, получается, тонер к фотобарабану. И вот так сейчас печатают. Все отлично. клиент будет доволен. Подписывайтесь на канал. Мир вам всем. Увидимся на канале.